Достало это все безобразие В доме находиться холодно И зимой холодно, и летом холодно И весной холодно Придете и увидите, у нас э, все перекопано Та горка, детей неоднократно Голову разбивали Как детей и старушек перевести через эти мосточки Не поломать ноги Деревья, которые радовали нас Они вырваны с корнем Ну Сделайте нам что-нибудь хорошее а Живу я на этом округе в этом округе, ну можно сказать, даже в соседнем доме живут. Все проблемы, которые здесь я вижу, не решаются быстро. С рождения проживаю в Выборгском районе города Санкт-Петербурга. Также с первого класса учился в данной школе. Выборского района, номер 90. Я живу в этом районе уже вот 20 лет. Сама я работала в электроэнергетике. У меня достаточно большой опыт и большой трудовой стаж. Сейчас я вот уже год не работаю, я на пенсии. 25 лет я занимаюсь тем, что развиваю бизнес коммерческих предприятий, как российских, так и международных, многие из которых развил до очень высоких показателей. Наш дом Озерки, мы... Много лет занимаемся местной проблематикой. Вы посмотрите, какое безобразие здесь делается. Одни сплошные ямы. У нас очень большая проблема с благоустройством нашего двора. Если вы придете и увидите, у нас все перекопано. Четыре года уже не делается никаких работ. Детям очень неудобно, все ходят э, по грязи. Мы так радовались этой площадке, потому что у нас не было ничего. А теперь смотрим, что маленькие дети и большие гуляют на одной площадке. Это же невозможно. Вот та горка детей неоднократно, Или голову разбивали, зубы выбивали, вон те дети. Ну, то есть вот такой вот вещь. Веселия нет. Хотелось бы улучшить условия в нашего двора, расширить детскую площадку для более взрослых детей, сородить спортивные э, снаряды какие-нибудь. Есть э, парковки на территориях нашего дома. Они занимают тоже зеленую зону нашей территории, что очень тоже не радует. Сколько мы не обращались и не ходили в, наш, э, в нашим муниципалам, нам почему-то отвечали, что это не в их ведомстве. Элементарно просто дороже для того, чтобы безопасно пройти мимо проезжающей машины. Ямы, которые прямо буквально под дом, уже там сыпется э, фундамент. Трубы, которых, на которых спят и живут бомжи. Тут просто падают каждый день столько людей, что просто невозможно. Да вот, эти сюда приходили бы хотя бы те люди, которые э, считаются ну как, избранными людьми, которые должны были как бы руководить всем этим, присматривать, смотреть, интересоваться бы нашими мнениями, что мы хотим, как мы хотим. Никто из действующих депутатов, которые в большинстве своем от партии жуликов и воров избраны, почему они ни одного запроса никуда не написали и почему территория не благоустроена? Поэтому депутатам доверия нет. А я считаю так, раз тебя выбрали в депутаты, ты должен интересоваться, что у тебя в округе в твоем делается. К сожалению, у нас никто не спрашивает, а что же хотят жители. Я считаю, что в первую очередь мы должны опросить местных жителей, что будет для них существенно... И что важно? Я пошел в кандидаты, чтобы попробовать решить эти проблемы быстрее. Тем более я общаюсь с людьми, я здесь живу. Как обычное лицо я не могу это сделать. Ни в коем случае не голосовать за действующую власть, потому что она идет опять на очередной... Обман. Мы будем бороться с этим и уничтожим это на территории нашего округа. Голосуйте за нашу команду. Мы поможем сделать наш округ процветающим, комфортным и безопасным для проживания. Мы готовы дать бой единой России.